Все ждут конца света, а я жду тебя. Все остальное бред. И не страшно терять, даже если мир разрушится. разрушится. Мы Вместе всегда я представлял все, это, земля попала, паника людей, крики и слова, на всем конец, и мы все умрем, а я влюбленными глазами смотрю на нее, и мы бежим туда, где последнее солнце, чтобы насладиться просто тем, что я сейчас, то, о чем мы все забываем часто, просто быть рядом и ценить жизни каждый. На внутри, если ты любви. Все ждут конца света, а я жду тебя. Все остальное бред, и не страшно терять, даже если мир разрушится. Мы будем вместе всегда. Все ждут конца света, а я жду тебя. Все остальное бред, ты не страшно терять, даже если мир разрушится. Мы будем вместе всегда. Боимся, то и настает, но страха места нет, когда мы вдвоем, когда мы с тобой, забыв, что есть бой, улыбаемся, и вот оно родное. Люблю, время летит незаметно И я отдал бы за тебя жизнь свою Глаза вниз, голос, тише, губы В прошлом недоверие и ссоры Такие глупые, жизнь как танец Мы кружим над небом, любовь останется Единственно верно, просто быть рядом И ценить жизни каждый миг Вечность людей внутри, если...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 Союзом любви апостолы Твоя связал, Христе, и нас, Твоих верных рабов, к себе тем крепко связал. Творите заповеди Твоя и друг друга любите, нелицемерно сотвори молитвами Богородицы единение человеку и пламенем любви распали к Тебе сердца наше, Христе Божие. Да той сердцем, мыслью же и душею, и всею крепостью нашею возлюбим Тя. И искреннего своего яко себе, и повеление Твоя хранящая, славим Тя, всех блах. Дателя.